Предлагаем вашему вниманию проект 9X. Доступный вход всего в полтора доллара позволяет с легкостью привлекать новых партнеров. Программа включает в себя четыре площадки, каждая из которых состоит из двух семиместных столов с разными входами. Площадки запускаются последовательно, с интервалом в одну неделю, и позволяют увеличить вложенную сумму в 9 раз. Вход на первую площадку составляет полтора доллара, 50 центов идет на содержание сайта и 1 доллар уходит в маркетинг. Оплатив всего полтора доллара, вы занимаете центральную позицию в первом столе первой площадки. Места под вами занимают ваши приглашенные партнеры или переливы от вышестоящих спонсоров. Как только место слева под партнером второго уровня заполняется, вы получаете выплату 1 доллар, доступный к выводу. Таким образом, вы уже возвращаете вложенные деньги. При заполнении трех оставшихся мест второго уровня у вас на счету накапливается 3 доллара, дающие вам возможность перейти во второй стол. С каждого вставшего под вами партнера во второй уровень вы получаете 2 доллара и один клон, который идет в первый стол. Три клона идут в структуру и один клон под вашего спонсора. С первого круга 5 долларов резервируются для перехода на вторую площадку, а три доступны к выводу. Переход в каждую последующую площадку происходит только один раз. В дальнейшем со всех клонов вы получаете на вывод по 9 долларов. Вход на вторую площадку составляет 5 долларов. Один идет на содержание сайта и 4 в маркетинг. В первом столе вы возвращаете 4 доллара, второй стол стоит 12, и в нем вы зарабатываете 32 доллара. С первого круга 16 накапливается для перехода в третью площадку, а 16 доступны к выводу. В дальнейшем каждый клон будет вам приносить по 36 долларов. Вход на третью площадку составляет 16 долларов, 2 идут на содержание сайта и 14 в маркетинг. В первом столе вы возвращаете 14 долларов, второй стол стоит 42, и в нем вы зарабатываете 112 долларов. С первого круга 44 накапливается для перехода в четвертую площадку, а 68 доступны к выводу. В дальнейшем каждый клон будет вам приносить по 126 долларов. Вход на четвертую площадку составляет 44 доллара. 4 доллара идут на содержание сайта и 40 долларов в маркетинг. В первом столе вы возвращаете 40 долларов. Второй стол стоит 120 долларов. И в нем вы зарабатываете 320 долларов, которые доступны к выводу. В дальнейшем каждый клон будет вам приносить по 360 Долларов. Таким образом, вложив один раз всего полтора доллара и пройдя 4 площадки, вы зарабатываете 466 долларов и 16 клонов, каждый из которых в дальнейшем будет приносить вам прибыль. Создайте себе постоянный доход с компанией 9X.